Приветствую. с вами опять я Сергей Бердачук мы продолжаем курс по поисковой оптимизации и хочу обратить внимание на технические моменты вашего сайта которые нынче учитываются достаточно активно первый элемент когда вы создаете выбираете имя домена есть такая штука как 3 w имя например зона Например, com, ru и так далее. Зона com, это универсальная. Лучше всего использовать для англоязычных сайтов. Для русскоязычных лучше всего использовать именно зону ру. Хотя, в общем-то, com тоже неплохо работает. Зоны rf, там, новободные, ну, можно сделать как дубликат, но я бы ориентировался именно на ру как основной домен для вашего сайта, потому что это критично в общем то для яндекса достаточно важный фактор который показывает что это русскоязычный сайт что касается 3 w технически надо обязательно добиться того чтобы вы изначально когда сайт определяете вот это вот уровень первый второй и так далее так вот ваш сайт если вы изначально сделали с 3 w он должен открываться всегда 3 w то есть сайт без 3W, например, например, продаете там швейное производство, да? Швейное производство. То при наборе 3W у вас должно быть 3W швейное производство ру Если же вы выбрали имя сайта без 3W, например, у меня конкретно, я писал программу по швейному производству, и сайт у меня есть HTTP, это протокол здесь именно имя сайта швейное производство да. если я наберу 3w то специально есть такой файл настроечный https по моему да который 301 редиректом перенаправляет на вот этот вот имя сайта без 3db аналогичная ошибка часто встречается технически это когда в конце сайта есть, вообще зачем это происходит сейчас я вам объясню есть, мы нам набрали например швейное производство и в конце стоит косая черта слэш этот так вот ваш сайт должен если я набираю просто швейное производство и с косой чертой у меня, например, настроено так, что идет перенаправление на этот вот, без косой черты. И все страницы сайта должны быть... У вас не должно открываться два варианта, потому что это, получается, для Google это две разные страницы. Одна страница, вторая. Точно так же с 3W и без 3W. Это две страницы. Вам надо добиться того, чтобы та страница, которую вы выбрали, какая основная, она должна склеиться и для поисковой системы должна выдаваться только одна страница это часто распространенная ошибка и за это поисковые системы наказывают еще из технических моментов желательно чтобы в, до... в имени домена было либо же на английском языке перевод вашей основной ключевой фразы например у меня сайт больше продаж здесь включены видите больше продаж Да? Латиницей, кириллицей, точнее. Разделять желательно. Вы когда прописываете ссылки, ссылки в дальнейшем, например, пишите статью там "компьютеры". Вы пишите "компьютеры", либо же по-английски "computers". Например, модель такая-то, и пишите там "обзор", "обзор" и так далее. Тот заголовок, который современные системы управления контентом, например, WordPress или Drupal, они позволяют специальными плагинами вот это вот автоматизировать, чтобы у вас был текст именно буковками такими набран. Либо же можно вручную прописать на английский перевод. Судя по статистике, я вижу, что... И если я напишу здесь overview и там модель то-то то-то то аналогично поисковые системы тоже понимают и тот вариант и тот вариант разделители когда вы пишете в адресе важно чтобы разделители например швейное производство можно поставить черточку а можно поставить подчеркивание Так вот, разница в чем? Черточка, она разделитель. Это считается как два разных слова. А подчеркивание, нижнее подчеркивание, это считается как одна единая фраза. Поэтому, если вы пишете ключевую фразу из нескольких фраз, в настройках вашей системы должно быть прописано через черточку, чтобы разделение шло именно по четочкам. Понравился урок? Внизу есть кнопки рекомендации в соцсетях. Кликаем и вы получите ссылку на запись этого видео. Удачи!